Иногда очень полезно почитать старые подшивки. У меня в руках апрельское приложение строительной газеты аж за 2005 год. Оно почти полностью посвящено обзору оконного рынка и заголовок характерный «Фестиваль упущенных Возможности. Авторы, еще в блаженный докрестный период, когда светопрозрачный сегмент рос как на дрожжах, делают неожиданно негативный прогноз. Если оконщики не переориентируют свои мощности на экспорт, рано или поздно они столкнутся с дефицитом внутреннего спроса. Мы не говорили тогда о ведомственных оконных монополиях, которые сегодня работают исключительно на комплектацию объектов собственного учредителя. Тогда это явление только набирало обороты. Мы не говорили об искусственном ограничении конкуренции путем введения драконовских технических регламентов. Скандалы с связанные с этим, разгорелись значительно позже. Мы просто зафиксировали тенденцию в самом ее зародыше. Цитирую. По достижении годового производства уровня 15-20 тысяч квадратных метров компания, ориентированная на индивидуальные заказы, сталкивается с системным кризисом своих управленческих моделей. В результате, еще в середине прошлого десятилетия, рентабельность легального оконного бизнеса сократилась до 5-15%, хотя в теории для расширенного воспроизводства требуется не менее 30%. Здесь особо подчеркнем важность этого термина «легальный бизнес», так как для определения общего массива изделий, которые поставлялись и поставляются для заполнения светопрозрачных проемов в наших жилищах и офисах, термин «просто бизнес» ну не совсем подходит. Теперь для проверки качества работы аналитиков строительной газеты возьмем свежий номер с интервью председателя Ассоциации производителей окон Славамира Жуковского. Вот что говорит наш коллега. Сегодня почти каждая средняя дееспособная фирма в месяц может произвести от двух до четырех тысяч квадратных метров. Также на отечественном рынке присутствуют предприятия, чьи возможности позволяют выпускать и двадцать тысяч квадратных метров в месяц, в свою очередь пятьсот-шестьсот метров являются тем минимумом, когда заниматься оконным производством становится невыгодно. По нашим подсчетам, мощности фирм, которые производят пластик, превышают в три-четыре раза потребности Беларуси. Нормальной сегодня считается загрузки фирм в тысячу, полторы тысячи квадратных метров в месяц. Конечно, влияет и сезонность, и количество заказов, но цифры говорят сами за себя, ни одна компания не работает на полную мощность. Даже крупные игроки закружены лишь на 50% своих возможностей. На этом мы цитату завершаем и вновь перейдем к простым констатациям. Без малого 10 лет развитие конного рынка шло по экстенсивному пути. Мы бездумно тиражировали некую устоявшуюся бизнес-конфигурацию – производство в пределах упомянутых 15-20 тысяч квадратных метров. В результате в результате обрекли на простой от 50 до 70% наличных производственных мощностей, затрудняясь определить сумму общих потерь финансового выражений, но порядок цифр явно начинается с шести знаков после запятой. И тут только не надо нас обвинять в ерничестве, мы, мол, мы вас когда-то в чем-то предупреждали. В 2005 году мы, по крайней мере, оставляли коридор для позитивного выхода из ситуации, развития экспорта. Сегодня, слова Жуковский, рисуют гораздо более мрачную картину. Отрасль ждет серия банкротств, слияний и поглощений. Итогом Процесса. должно стать формирование трех-четырех крупных национальных светопрозрачных брендов. Как оно будет на самом деле, трудно сказать. Почитаем строительную газету, еще лет через пять.